Давайте рассмотрим принципы маржинальной торговли и основные понятия на примере валют. Но с одной валютой сделать что-то нельзя, а вот с отношением одной валюты к другой, конечно же, можно. И вот это отношение называется валютная пара. Приведу для примера валютную пару евро-доллар. Давайте рассмотрим, что же в этой валютной паре есть. Базовая валюта, она, конечно же, стоит всегда на первом месте. А есть котируемая, она стоит на втором месте здесь у нас не хватает чего конечно же цены какого-то числового эквивалента и допустим давайте добавим цену которая сейчас есть на рынке 116 3 0. а это у нас уже появилась котировка и определение котировки таково котировка это стоимость единицы одной валюты базовой базовой валюта вот выраженная в единицах котируемой валюты и котируемая валюта перед вами